На Международных армейских играх, 2019 в России, пресечена провокация Армении против Азербайджана. На стенде, продемонстрированном в Конгрессно-выставочном центре Патриота-экспо в Кубинке, Московская область, была вывешена карта, на которой Армения представила как свою территорию, Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, которые на самом деле, являются частью территории Азербайджана. После незамедлительного вмешательства азербайджанской стороны, эта карта была убрана со стенда. Отметим, что 3 августа на полигоне Алабина в Кубинке, Московская область, стартовали Международные армейские игры 2019.